У некоторых людей в процессе работы или до начала ее появляются голоса в голове, о боги, всевозможные наставники, учителя, проводники, хранители. О чем говорит такое проявление и с кем они на самом деле контактируют? Ведь если это была их изначальная сила, в чем они были убеждены, они не сидели бы в полном непонимании жизни, не выдумывали бы себе миссии удержать планету на своих плечах, намекая на свое могущество, что практически поголовно у них вылезает. Но мы это отчасти обсуждали уже вчера, и вот в предыдущем вопросе я коснулась этого момента. Да, мы все стремим Наполеоны, двуногих тварей миллиона. Так, так, так оно и есть. И э, отчасти, Да, вы правы, в большинстве случаев это некая защитная реакция, защитная, защитный эффект собственной психики, когда он понимает, что ничем иным, кроме как подобной демонстрации своего внутреннего мира, он не может предъявить результат. По крайней мере, себе подобный. У кого-то это метод зарабатывания денег. Человек на самом деле ничего такого не, не переживает. И тогда в общем-то, это называют мошенничеством, шарлатанством и так далее. Но иногда люди действительно переживают. Переживают нечто. Почему они так переживают? С одной стороны, причина, которую я уже обозначила, очень высокая ЧСВ. Я центр мира, да? этого никто не ценит, никто не, не понимает, что я пуб земли. Все вокруг меня крутится, но люди глупые существа, они этого не видят. Значит, нужно им об этом рассказать. Да? Это с одной стороны, то есть причина это ЧСВ и геоцентрическая картина мира, с одной стороны. А с, другой стороны с другой стороны, это не просто необходимость таким образом себя проявить, это, не, это единственная возможность себя проявить, когда больше уже ничего не остается. Да, человек всегда достаточно высокого о себе мнения, даже если он занимается самоунижением, чисто внешне как правило, за очень-очень редким исключением. Потому что избавиться от этого чувства человек усложняется, очень сложно. Человек ищет того, кто бы его оценил. Причем желательно, чтобы он сам при этом никаких трудов не прилагал. Оценил? за богатый внутренний мир, за то, что вот он такой есть сам по себе. Это называется потребность в любви, просто обычная человеческая потребность в любви. Но формы, как она выражается, не могут быть совершенно разные. Можно пойти на сцену, петь можно там, или в караоке. Да, там можно привлекать к себе внимание совершенно различными путями, как один наш... Соотечественник, бывший теперь уже, как я понимаю, да, прибивал свои причинные места к площади красной гвоздями. Боже, бедная, это же больно. Да, это, это то же самое, это все из одного и того же корня. Форм огромнейшее количество. Они, как правило, ни на что не влияют в длинном смысле, да, то есть, вот этот вот Эпатаж, который, который производит, да, эпатажников таких было много. Почитайте э -э поэтов Серебряного века, да? почитайте их историю, почитайте их жизнь. Марингов со своими циниками ничего стоит. А... Ну и, и что? Если бы это не было описано, в литературной, литературной какой-то форме, да, если бы это не, не успело сформировать некую субкультуру, об этом бы и никто не вспомнил. Таких было очень много. Огромнейшее количество подобных обществ и людей 17-18 веков, да, когда начинало начинал развиваться зачатки декаденства, практически они занимались тем же самым, просто немножко в другой форме. Они привлекали к себе внимание. Почему они это делали? Ведь это ответная реакция на среду. Когда среда становится очень однообразна и очень ортодоксальной, таких людей появляется больше и, больше и больше, потому что они в этой среде не находят разнообразия форм приложения себя. И тогда они начинают это вылезать, знаете, как прыщи на теле. Вот есть внутреннее недомогание, да, и оно может вылезти как угодно. А, и вот поверьте, коллеги, лучше, если оно вылезет внешним прыщом. Его так, по крайней мере, видно и выдавить можно. И понятно, что есть у тебя внутри некое недомогание, с которым нужно справляться. Хуже, если это будет внутренний прыщ, который называется в нашей медицинской среде опухоли, кисты и прочее. Да? Пусть, пусть лучше он вовне вылезет, чем он будет расти внутри. Потому что внутри ты его не видишь, ты его, возможно, не чувствуешь, он тебя мучает, но когда он рванет, может быть будет уже поздно. Поэтому пусть это все вылезает в таком вот виде. Пусть это на самом деле меньшее зло, чем если все это будет копиться в разуме самого человека. Собственно говоря, Работа психологов и психиатров, она и явилась следствием, следствием, как реакция на то, что у людей есть необходимость, чтобы эти прыщи торчали наружу и чтобы было их кому выдавливать. Потому что до этого момента были попы, у попов был очень ограниченный механизм устранения проблем. И к величайшему сожалению все эти язвы они росли больше внутрь, чем наружу. Но опять же не все однозначно. Есть действительно люди, контактирующие со своими какими-то мирами, пространствами и силами. И не все, что они переживают, есть бред сивыкабыл. Иногда это действительно так. И голоса в голове, и наставники, руководители, да, которые вербально влияют на разум, не всегда являются показателем нестабильного сознания. Нестабильного сознания. Опять же, вчера мы говорили с вами о частотах. В критической ситуации у человека маятник размахивается таким образом, что они действительно начинают слышать, нечто слышать, как радиоприемник. Слышать частоты, которые не слышат другие люди. Ну, задавить все это галопередолом, конечно, не, не проблема. Вопрос отработан. Не всегда все однозначно. Те, кто слышит голоса в голове, не всегда являются проводниками определенной силы, а ровно как и не все являются шизофрениками. Если вы научитесь это определять, если вы научитесь правильно видеть, у кого безумие вылезает из глаз, да, у кого прыщи просто по телу от ЧСВ, которое еще не расчесана, а у кого действительно контакт, и это великое искусство видеть. А оно обязательно будет, потому что все приходит с опытом, но только при условии, если вы допускаете все возможные варианты, сразу не вешая ярлык на определенное лицо.